Давайте потихонечку и начнем немножко говорить о вашем домашнем задании, как шел процесс, до чего вы додумались, почему было сложно, что очень важно, мне бы хотелось, чтобы вы это оценивали, почему вдруг было сложно. Давайте с вами начнем. Когда я проанализировала все следы и цели, то получила одну простую формулу, но ну, это как детский сад, я сильная группа. Мне mm -hmm. так впечатлило, то есть я живу для того, хочу жить. Что вы получаете удовольствие да. от всего, от да. работы, от семьи. Да. От... Но это же не цель. <смех> Но это смотреть для чего. Эта математическая модель взялась не просто так, не на ровном месте, а она образовалась. Частично она была подгружена от, от окружения. Частично вы что-то вписали туда сами. Да? Но в основном конечно же от окружения. А литература, опять же, которую вы читали, очень сильно способствовала этому вопросу. С одной стороны, мы с вами можем рассуждать так. Человек действительно должен жить для удовольствия, потому что если он не испытывает удовольствия от происходящего, он, наверное, вряд ли что-то будет делать. Да? Глупость необычайная. Вот такая постановка вопроса. Но почему-то мы не нее верим как абсолютно есть. а Теперь давайте подумаем, как взрослые, разумные люди. Мы с вами отлично знаем, что человек поднимет свою задницу от стула и начнет только что-то делать, если этой заднице как-то нехорошо. А если задница хорошо, он ничего никогда делать не будет. И даже если ему душевно плохо, то скорее всего задница это не коснется. Она как сидела на табурете, так и будет там сидеть. Душевно будете переживать, душевно будете страдать, но если тепло, сытно и в комфорте, то, скорее всего, душевные переживания и страдания будут решаться, не отрывая упомянутого места от стула. Вот так устроена человеческая психика. и Мы с вами знаем об этом прекрасно. И та часть разума, которая является разумной и прогрессивной, она об этом знает великолепно. Он только почему-то молчит. А работает как раз та самая часть, часть разума, которая как ребенку разрешили сегодня уроки не делать. Как мама, которая говорит, ладно, сегодня рву, зуб рвать не будут. Говорю, ура, не будут, еще один день можно подурить, еще один день можно ничего не делать. То есть мы с вами вот такой вот аналогии можем прийти к достаточно простому, простой позиции, что подобную точку зрения имеет право иметь человек с пехотипом ребенка. Вот ему разрешено иметь подобную точку зрения и то при очень, очень скажем так, положительных обстоятельствах, если о нем есть кому позаботиться, если у него есть родители. Взрослые, умные, серьезные люди, не формальные, не фактически кровные родители, а люди вокруг с психотипом родителя, которые говорят, мы за этого детеныша начинаем нести ответственность, потому что мы его, наверное, любим, и поскольку мы его, наверное, любим, мы, наверное, за него, нем и позаботимся, коль уж мы его любим. Но люди с психотипом родителя, наверное, с такой позиции что-то сильно не догоняют, верно? То есть все зависит от психотипа. Но опять же, в этой ситуации жить комфортно, особенно женщине. Опять же, есть подгруженный модуль о том, что женщина существо зависимая, Женщина зависит от своего мужчины. Женщина зависит от окружающих обстоятельств, от всего от чего угодно. И несмотря на отвоеванные права и МНСП, на самом деле это ничего не значит. Это такая вот игра. Игра такая. На самом деле, не хотим мы никаких прав. Останьте нас с нашими правами и обязанностями, дайте нам возможность жить в свое удовольствие. То есть любая женщина априори согласно этому устроенному модулю будет стараться подменить свой психотип, если он у нее родительский, она будет стараться подменить свой психотип на психотип ребенка. Всегда. Если она в это дело уверует очень сильно. А она уверует, потому что окружение, мы с вами выяснили это вчера, что на каждую систему действует окружение, а система не автономна. Система условно закрыта, только лишь условно, на самом деле она находится в окружении, и постоянная перемодуляция этого самого окружения неизбежно будет влиять на тебя. Я непонятно объясняю? Понятно. И вот мы с тобой вывели интереснейшую модель, что все твои смыслы, это не цели, это смыслы, это еще пока не цели, не, не подменяйте понятия, вам так будет проще, которые соответствует проявленным и проявляющимся и желающим проявиться следам, все они соответствуют понятию удовольствия. И мы в связи с этим задаем себе простой вопрос. Один всего лишь простой вопрос. Я родитель или ребенок? По психотипу. Это что? Значит? Я родитель. Я родитель. Значит, соответственно, мне такая постановка системы, постановка цели в системе, постановка смысла системы не подходит. Но ведь когда есть любимая работа, или есть трудности, да. и ты их преодолеваешь, ты тоже выкладываешь энергию, от этого получаешь удовольствие. Но удовольствие в данном случае получается как инструмент, а не как цель. Удовольствие это не смысл твоего существования, а лишь критерии оценки, как латмусовая бумажка, идет процесс или не идет. А в результате, что мы подменили цели инструментами, и живем ради того, чтобы наработать инструменты, а инструменты никогда не принадлежат одному человеку, они принадлежат обществу, они принадлежат окружению, они принадлежат эгрегору, как итог, они принадлежат эгрегору, кто тебе этот модуль дал. Вот здесь внимательно, это касается всех. Если какая-то система подгрузила ваше сознание модуль, готовый, готовую программу, как ради чего существовать и ради чего добиваться, то все эффекты будут принадлежать не вам, а системе, в том числе и инструменты, которые вы приобретаете. Это как экономика, да? есть такая наука, очень, очень хорошая наука, если ее внимательно печатать, с эзотерической точки зрения, она очень много чего объясняет, очень много чего. Только надо всегда читать с эзотерической точки зрения, и скушка будет, правда, поверьте мне. Там написано, что если хозяин, дает работнику средства производства, то на вполне законных оснований хозяин имеет право требовать часть продукции в уплату пользования средством производства. Модуль в данном случае является средством производства. Вы через него нарабатываете инструмент во внешнем мире. Что-то достается вам. Но основная масса, основная львиная доля, она уходит к тому, кто этот, этот модуль вам дал. Не навсегда, причем в аренду дал, <связь> пользование дал. Не продал, не продал, права вы на него не получили, собственности вы получили только право пользования. А за право пользования надо платить. Соответственно, те эффекты, которые ты могла бы получить от своего деяния, от вкладывания своих прав и жизненной энергии, ты не получаешь в том объеме, на ты по логике имеешь право. Ты часть этих прав, вернее эффекта, отдаешь в систему, в которой тебя этот модуль породил. Соответственно, мы можем смело совершенно сказать, что смысл для родителя получения удовольствия, то есть привлечение чего-то к себе, не верен. Родитель по своему психотипу должен всегда иметь смысл чего-то отдавать. Это я понятно объясняю? Хорошо. Таким образом, смыслы показали, что все они замыкаются на неверную, неверную формулировку. И если жить по этому смыслу, то ты будешь иметь эффекты, которые только его поддерживают. Ты будешь получать удовольствие, но больше ничего ты получать не будешь. Потому что удовольствие есть критерии оценки. Огромнейшее количество результатов ты будешь иметь в этой жизни, но не будешь их принимать в свое поле, и в свою разум, и в свою систему, только потому что они не сопровождаются получением удовольствия, и ты от них добровольно выше отказываешься. Ты проанализируешь свою кармическую цепочку, вот когда будешь плотно заниматься, все-таки вы дойдете до того, чтобы плотно заняться каузальным темам, то увидишь, что основные твои провалы как раз и заключаются в том, что ты добровольно отказывался от результата, потому что он не приносил удовольствия. Потому что эта схема, скорее всего, в твоем сознании существует на последние 15-20 лет как минимум. Так? так Так. есть, выявили. Итак, смысл смыслов это? опыт. Что опыт? Это приобретение опыта и интеграция его, то есть он не просто ложится, а он все время эм, дополняется, используется. Опыт это то, что принадлежит тебе. Да. Ты его привлекаешь, ты его нарабатываешь, да. а родитель говорит, что-то отдавать. Упор смысле жизни, потому что это мы с вами выявили, э, демонстрируемый смысл жизни. Упор в смысле жизни должен для сознания быть совершенно очевидным. Отдача. А отдача идет, я Но это не фигурирует. Система живет ради того, чтобы получать опыт. То есть, опять-таки, формулировка идет на получение. А на отдачу постольку поскольку То есть здесь имеем обычную человеческую жадность которая желает получать опыт, а проявлять она его, реализовывать, отдавать, делиться опытом. Она не желает, естественно, потому что вот опыт это ценно, еще что опытом делиться. Води на и сам. Так? То есть это, это нормальное человеческое зажимание. Другое дело, что у человека с психотипом родителей есть одна специфическая особенность сознания. Я прошу вас ее запомнить. В нее не влезет больше, чем сам сосуд структуры. И Если вы нарабатываете опыт, нарабатываете, нарабатываете, нарабатываете, в любой момент можете столкнуться с тем, что больше не влезает. И тогда сознание скажет, все, все. надоело все, я ничего больше не хочу, вы меня уже ничем не удивите, я уже вот так полный, вот так под вот завязку. Чтобы такого не происходило, периодически себя от этого опыта надо высвобождать. И еще, что мне вам обязательно нужно сказать, чтобы вы все это видели, вне зависимости от того, ребенок вы или родитель, а, придя в этот мир, каждый человек заключает с этим миром своеобразный договор. А, договор этот заключается в том, что вы имеете право здесь существовать и употреблять ресурс этого мира. Пока все понятно. Ведь такая же иллюзия думать, что мир очень рад предоставить вам иллюзию на халяву, как и то, что вы существуете ради того, чтобы испытывать удовольствие. Разумное сознание, оно прекрасно должно понимать, что это не так. И опыт наш взрослый говорит, ну не бывает в этом мире на халяву ничего, но мы же знаем об этом, знаем отлично. Но все равно какой-то вот задней мыслью нам всегда очень хочется думать о том, что это про кого угодно, только не про нас, потому что мы же такие классные. Это же просто лишь окружающие реально своим приходом. Да? Первым криком, выйдя из утробы мамы, это все, это все, все должны были в этот момент осознать, что на них свалилось несказанное счастье. А если кто-то не допер, то он сам дурак. И жить с этим убеждением до взрослого состояния ну, не надо применять к себе, посмотрите на окружающих. Наверняка рядом с вами живут такие люди, которые свято уверены, что весь мир им должен. Которые свято уверены, что их присутствие доносит всем окружающим уже великое счастье и радость. Как вы полагаете, что это за люди? Посмотрите на их жизнь, посмотрите на их результаты. Знаете, мне хоть одного человека эффективного и успешного с такой психикой. Как правило, это чистый нарциссизм, который впоследствии лечится только у психолога с психиатрами и у психоаналитиков, Потому что если он и дает эффекты, внешние эффекты, да, то никаких внутренних эффектов он давать не, не, никогда не будет. Потому что это колоссальная мука, вечно искать подтверждение своего нарциссивного окружающей реальности. Значит, общество свое, пространство надо делать, которые всегда будут зеркально тебя, тебя приветствовать, потому что ты такой прекрасный, да? и литературу читать, и книги смотреть, и кино смотреть, только, которые будут только это подтверждать. А если кто-то сопротивляется этому, хитрый, истинный, так так понятный должно быть всем, да, то он моментально определяется в гады и враги, и дальше с различной степенью возможностей нарцисса да, этот человек устраняется с поля, либо физически, либо эмоционально, либо морально, либо психически, как угодно. То есть это, это конфликт, это не крайне неконструктивное и неэффективное движение по жизни. С точки зрения официальной науки это болезнь. Чистая психушка, которая впоследствии там и заканчивается. И вот интересно, да? человек должен что-то отдавать в случае того, что он психотип, с психотипом родителя, и это для него должно стать естественным. Смыслом жизни. Человек, который с психотипом ребенка имеет право в этот мир не отдавать ничего, а только лишь брать. Брать для себя. Вот это такой договор. Изначальный, базовый договор, с которым человек пришел в этот мир. А что дальше? И тот, и другой должны отдать что-то взамен, взамен этого договора. Если тебе разрешили пользоваться ресурсом, то э, смешно, как мы с вами выяснили, уже предположить, что разрешили пользоваться на халяву. Значит, ты должен здесь оставлять какие-то следы. Вот те самые следы, о которых мы говорим. Причем, что именно оставляет следы? Оставляет следы ваше сознание, своей деятельностью, своей включенностью в эгрегоры, своей исключенностью из него, контактами с другими людьми, информацией полученной, информацией отданной оставлять следы в мире первого, второго и третьего внимания. физические или эмоциональные или ментальные или следы каузальные или следы, но тем не менее все равно должен оставлять. При этом при всем его я есть должно регулировать этот процесс. Но в, скажем так, в формировании следов, напрямую, кроме как управления, другим способом не, влиять. Потому что еще раз, следы оставляет сознание. Душа свои следы здесь оставить не должна. Душа это руководитель сознания. Она вырабатывает, она делает сознание таким, какое оно есть. А сознание в свою очередь уже оставляет следы. Что делать человеку, когда у него убогое сознание? Когда у него ограниченное сознание? Или если человек считает, что весь мир создан для того, чтобы давать ему возможность переживать в удовольствие. В результате сознание его становится достаточно граничным. Только под цель, под, под смысл, ради чего он пришел. Я есть, как правило, в этом процессе до поры до времени не принимает участие. Сначала ему сознание не дает, а потом оно просто разучивается его слушать. Сознание не слышит душу. Оно слышит модули, которые встроены в разум. Пока все ясно. Дальше. Что происходит дальше? Ведь договор-то с миром надо выполнять и на, на какой-то момент времени обычно они происходят как раз те самые критические цифры, когда у человека происходит переломный возраст. В детстве первое осознание, что надо что-то делать, потом 18-20 лет, когда происходит принятие решения, что ты будешь в этом, в этом мире делать. 40 лет, когда идет переоценка ценностей, плюс-минус, 50-60, и дальше десятками. В этот момент происходит перезагрузка сознания, в этот момент происходит тот самый плановый критический переходный период, который собственно говоря заключается в том, что происходит ревизия. Традиционная ревизия, что ты сделал, как, как идет твоя отдача долгов. То есть до 20 лет ты еще имеешь право этим ресурсом пользоваться, но потом будь любезен. Ты уже начинаешь что-нибудь делать, ты уже начинаешь давать. И вот если человека сознание очень узко и включено в эгрегориальные структуры достаточно жестко, а вопрос долго начинает подпирать, и подпирать очень сильно, но должен же, это записано в сознании. Сознание знает, сознание начинает беситься, почему переходный возраст всегда именно с таким бешенством и сопровождается. Он понимает, что в своим сознанием следов уже не оставить, или эти следы настолько не нужны уже в этом мире, настолько они однотипны. Настолько они уже тут поставлены в таком количестве, что мир в таких следах, каких ты можешь оставить своим сознанием, не нуждается. Разум и Я есть начинают последние действия, на которое оно способно для того, чтобы открыть долги. Они начинают в следы вкладывать не сознание, а душу. Но надо что-то вкладывать, -то, надо же отдавать. И вместо того, чтобы своим сознанием, то есть своим наработанным всем, всеми тонкими телами, своим инструментарием, своим разумом, оставлять следы в мире первого внимания, оставляя душу, скажем так, в неразорванном, неразодранном состоянии, а лишь только обогащая ее, обогащая новым опытом, новой информацией и так далее, понимая, что к какому-то моменту ты уже этого не успеваешь сделать, начинается кромсание души. Люди так и говорят, я вложил в него душу. Я в это дело вложил душу, я в своих детей вложил душу. А почему ты вложил душу? А больше-то нечего. С сознанием что-то не то случилось, оно слишком примитивный. И тот след, который ты здесь оставляешь, получается, к этому моменту, он уже здесь не нужен. Его уже здесь оставляет Своим сознанием ты не смог дать своему ребенку новой системы воспитания и не смог его подтолкнуть дальше, не смог дать ему алгоритмы выживаемости. Свою профессию не обогатил никакими новыми инструментами, свое ментальное пространство только еще более убогим сделал, ни в коем случае его не расширил и так далее. То есть когда в, так, в момент перехода, в момент пересчета твоего промежуточного, пусть, пусть промежуточного, но уже результата, понимание, что скорее всего в таком темпе развития сознания ты и дальше ничего не оставишь, начинается раздирание души, начинает вкладывать свою душу в то, во что можем дотянуться в сфере своих интересов. В этот момент начинают страдать первое, перво-наперво наши близкие, потому что ну куда еще впихнуть свою душу, никому не нужную трижды. В них. В результате это такая мифическая отдача долгов, которые, конечно же, на момент выхода твоего будут зачтены, но уходим-то мы отсюда душой, а не сознанием, и когда мы отсюда уходим, мы понимаем, что мы сделали что-то не то, что-то очень сильно не то мы сделали, где душа-то, остался от нее огрызок какой-то вообще бесправный совершенно. Но, кстати, человек вынужден вернуться сюда и собирать отломки своей души из всего, чего он ее подвтыкал в предыдущей жизни. Вот такая вот смешная ситуация получается. А это называется кармическая предопределенность. Ты, блин, опять попадаешь в те же самые истории, что и в прошлой жизни, только для того, чтобы извлечь вложенное когда-то добровольно, подчеркиваю, совершенно образом обратно. Вот что значит неправильное развитие своего сознания, неправильная постановка цели. Если ты с этим миром не рассчитался на момент ухода из него, ты сюда вернешься и будешь рассчитываться. И за ту жизнь, и за эту. По-моему, все очень просто, да? Поэтому делайте это сейчас, делайте правильно, стройте свою систему, чтобы успеть и за прошлую жизнь, и за эту жизнь, все. и за будущую. Все правильно отдать, потому что чем больше ты имеешь ресурсов на входе в этом мире, тем больше тебе приходится его отдавать. Только в другой форме, конечно же. Можно. Человек это трансформатор энергии. Если ты получил какую-то одну энергию, одни права, одну силу, один ресурс в начале жизни, то ты его либо приумножаешь в своей касте, либо переходя в другую касту, преображаешь их в совсем другой форме. Совсем в другую форму ты преображаешь, преображаешь эту энергию. В конечном итоге на выходе ты даешь что-то такое, что, чего раньше не было. И тогда мир говорит, да, человека можно вкладывать ресурс, он действительно много чего отдал. Получил вот столько, отдал вот столько. Вот это разница называется права, которые обогащают душу. Ну как минимум отдал то же самое, столько же. Ладно, не обогатил, но не потерял хотя бы. Хотя бы не потерял. Поэтому не верьте в удовольствие, не верьте в халяву. Большое послабление дается людям с психотипом ребенка, и то до поры до времени, пока они нарабатывают права. Но поверьте, в следующей жизни или в какой-то еще, там, через несколько жизней, когда ваш психотип ребенка преобразуется в психотип родителя, вам придется отдавать этот ресурс и за прошлое тоже. Для природы, для мира это время течет совсем в другом режиме, им все равно. В прошлой жизни вы это получили или в этой жизни? Для нее это все как один момент, и одного человека она рассматривает как общую структуру, как душу, а не как сознание. Она видит душу и понимает, что вот тут долг, вот тут долг, вот тут, долг, а вот тут вообще кусок выдрал. И так далее. Вот правильная постановка своего будхиала, она как раз и гарантирует вам, что вы будете правильно и эффективно реализовывать задачи. Но если вы самого себя не понимаете все себе, всю себе, всю себе на выходе ничего, то в любом случае счет будет предъявлен. такой счет под конец жизни выставляются, что сидишь и удивляешься, да, еще говорят, Бог шельму метит, да, Бог все видит, она там, или он всю жизнь, как сыр в масле, копалась, и вот наконец-то растигло ее возмездие. Ну, народ наш он наблюдатель, он, в принципе, все видит правильно, он только выражает свои мысли с прибабахом Не совсем точно, скажем так. А, в принципе, все верно. Это возмездие, это расчет. Ну, получал ты, получал, получал, получал, но в конечном-то итоге, что останется после тебя? Если у твоих детей, кроме твоего же у сознания, ничего нет, если наследие, которое тебя оставили твои родители, весь, все расхынькал на халяву. И в этом мире ты его ничем не усилил. Вообще ничем. На том уровне, на котором ты живешь, ну хотя бы на уровне рода и семьи, никто уж тебя не просит больше. Но ну хотя бы на уровне рода и семьи, но отдай ты своим детям алгоритмы выживаемости. Но мучи их, как это делать быстро. Но для этого надо же самому уметь. А как это? Ведь если мир должен, если все вокруг существует только ради моего удовольствия, ну о а какой тут отдаче может идти речь? Брать, брать и еще раз брать. Вот, поэтому люди с психотипом родителей, вы это дело обязательно смотрите. Люди обязаны оставлять после себя следы на том уровне, на котором существует их сознание. Обязаны хоть что-нибудь. Но если уж совсем ничего не можешь хотя бы детей нарожать. Если уж совсем ты ни на что не способен. И тут хоть, ну, хоть какой-нибудь зачет-то да будет, это же все-таки след, след, то есть как след будет зачтено. Может они хоть на что-нибудь будут способны. Та сила, которая дается мне, я ее должна отдать, И через это получить значимость, как обратную связь. Опять имеем проблему. Первичная значимость, да, то есть себе. Сила, которую отдать, это вторичный. Человеку с психотипом родителя первично отдать нельзя. То есть здесь смыслы получили некое искажение. Да, люди, вы не переживайте, на самом деле, те ошибки, которые совершает наше сознание, совершают абсолютно все люди. Они ставят себя на первое место, а задачу свою на вторую. Это нормально для человека, который подкоркой своей не занимается. Потому что такая модуляция в сознании, это условие игры системы. Надо всунуть человеку вот такую язу в сознание и посмотреть, как у вас не будет пара. А справится ли он сам, без помощи. И соответственно человек, которому не объяснили о том, что такая постановка вопроса, особенно для человека с прихотипом родителя, достаточно порочна, он ставит свой собственный интерес в себе, получение себе на первое место, а отдачу от себя на второе. Соответственно, в динамике оставления следов он, безусловно, проигрывает, потому что что для чего здесь, что первично, что вторично, вот первично это отдача себя в окружающий мир, это цель, а значимость это инструмент, потому что если у тебя будет значимость, ты отдашь больше себя и в большей степени добровольно возьмут то, что ты делаешь, значит значимость это инструмент. Опять же, та же ситуация. Жить ради инструмента, это проиграть в динамике. Потому что инструмент, значимость тебе будут давать кто? Люди. Люди представители эгрегориальной системы. Значит, в конечном итоге значимость тебе будут давать эгрегоры. Значимость как инструмент. Тот, кто дал, соответственно, в любой момент может и отобрать в любой момент, если это не твое по праву, если ты значимость получаешь от людей, значит ты зависишь от их оценки. В глазах людей ты всегда будешь смотреть, кто ты есть, а глаза людей, ой, сказать бы по-русски, да, да, им все божье роса в эти глазах. То есть глаза людей, они отражают лишь только то, что у них есть сознание, а сознание у них как правильно, только то, что в сумму у них эгрегор. Если эгрегор говорит, хорошо делаешь, поступаешь, молодец, значимость у тебя есть. А если политика эгрегора в этот момент поменялась, он, то значимость из глаз людей выйдет моментально. И те, кто тебя, раньше на тебя молился, начнут тебя камнями закидывать. Не потому что они так думают, а потому что им эгрегор велел. И получается, значимости у тебя нет, если ты сама внутри себя не знаешь, что ты права. Ты всегда будешь зависеть от мнения людей, потому что значимость от людей это инструмент. Если ты делаешь ставку на него, можешь заранее себе поставить внизу проиграла. Тогда как понять, значимость дает может быть эгрегор, но я этого не понимаю. Значимость всегда дает эгрегор через людей. Эгрегоры разные, люди представители разных эгрегоров. Как правило, соответственно значимость в глазах людей повышает тебя в глазах этих самых эгрегоров, но как инструмент взять какой-то ресурс от этого самого эгрегора через человека. Вопрос, что ты будешь отдавать взамен? Значимость? Личную жизнь? Вот это называется договор, молодец. Вот это называется договор, осознанный договор, ты мне даешь значимость, я за это дело жертвую личной жизнью. Но при этом на этом переходе энергия от меня в окружающий мир, да, я оставляю себе некую, некую настройку, некую взвесь, которая называется мое личное право. Я оплачиваю эту значимость своей личной жизнью, и в результате получаю сухую взвесь, мое право на что-то, да? на что мы с тобой выясним немножко позже, но работа твоя будет значительно более эффективна, если сначала я отдаю окружающий мир, взамен получаю вот это. То есть какие следы я оставляю в мире, в котором живу, что останется во время меня, после меня, за меня, моим детям, моим внукам, людям, человечеству, кому угодно. Вот это первично, а то, что ты получаешь от людей, это вторично, это всего лишь оплата, инструмент. Вот это и должно стоять на первом месте. Смысл смысла должен отражать отдачу, понятие отдачу. То как сформулировано у тебя, оно сформулировано, подожди пока переписывай, то есть оно сформулировано исходя из того, что есть соответственно логика подсказывает, что при таких формулировках твоя эффективность будет не очень высока, не очень высока, могла бы быть выше, то есть твой КПД низкий, потому что ты отдаешь в окружающий мир следы какие-то только при условии, если для тебя идет оплата значимости. А если значимости нет, значит ты и отдавать ничего не будешь. Следовательно, ты не выполняешь свой договор. А если в оплату ставится незначимость, а деньги, так, а что угодно, не имеет Что угодно, это все равно должно быть вторично. Сначала я выполняю свой договор на отдачу. Как родитель отдать. Родитель? Да, родитель. Отдать. Это должно быть первично, потому что это выполнение договора с природой. Это первый договор, который вы заключили, придя в этот мир. С эгрегорами вы заключали договора значительно позже, значительно.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 а остальных сфер сознания аж 6 вот. если смысл отражает вот это внутреннее намерение отдать или взять то в жизни человека скорее всего все будет достаточно удачно препятствий не будет внутренних запоров не будет то что форма Итога не очень нравится, вернее, не всегда нравится и не всегда получается так, как хочется, это исключительно потому, что система не защищена и не укреплена. Но само намерение, то, что записывается в ядре, как намерение системы отдать, оно абсолютно соответствует психотипу, а значит договор с природой, что? Выполняется. Природа в восторге? Природа в восторге. Договор выполняется. Вопрос как? это уже вопрос эгрегоров. но с природой проблем нет, с природой конфликта нет, соответственно и нет особых проблем со здоровьем, особо ничего так это хронически не давит, это ни душа, ни печки, ни почки, ни печенка, то есть весь, весь, весь ливер более или менее нормально, да? кости нормально, ходим, думаем, соображаем, нет, нет, нет вопросов о том, чтобы отказывать себе в радостях, чтобы удовлетворить свое физическое тело. Все правильно. Вот смотрите, это эффект. Мы всегда можем видеть эффект. Если человек отдает, как положено ему по психотипу, со здоровьем проблем не будет. Если он берет, как положено, положено по психотипу, со здоровьем проблем не будет. Но если он делает наоборот, проблемы со здоровьем будут обязательно. Кто здесь целительством занимается, запомните эту простейшую формулу. Пришел к вам человек с болезнью, первым делом посмотрите на его психотип. Первым делом попробуйте осознать, что он больше пожирает в себя или выхолащивает себя. Потому что для ребенка отдать себя, вывернуть наизнанку, точно так же, как вредно, как и у родителя вовремя не освободиться от энергии, информации. Это вы запомнили? Молодец, Наташа. Попробуй, пожалуйста, вот эту вот формулировку смысла-смыслов сделать почетче для себя, почетче и, конечно же, под него подвести еще следы, в какой форме это может быть выражено, тогда обретет конву, то есть гранично. Все-таки любая программа, должна быть граничной, иначе она как тот самый осьминог расползется и ему вечно будут отдавливать щупать. Борьба в защиту от ограничения власти и сил. Ну то есть я удерживаю, да, а меня пытаются отнять. Uh -huh. Я вместо того, чтобы отдавать, uh -huh. ну, то еще живу. больше зубами за это дело держится. Да. Да. Uh -huh. Какие эффекты на физическом теле ты наблюдаешь? Вот имейте в виду, что еще очень ярким эффектом будет не, неудобная полнота. Вы знаете, есть полнота такая удобная, крепкая, да, когда она только. Человека таким. А есть полнота, которая неудобная, которая самой тебе мешает, это вот эффекты неотдачи. Имейте это в виду, если вы вдруг начали резко полнеть на ровном месте с воды буквально, да, это говорит о том, что вы сейчас относительно природы делаете что-то не то. Вам нужно отдать, а вы наоборот копите, вам нужно отдать, а вы наоборот копите. И напротив, человек с психотипом ребенка будет худеть необоснованно если он будет отдавать больше, чем брать себе. То есть вот эти вот, вот эффекты на физическом теле очень-очень сильно они проявляются. То есть приготовились к тому, что формулировка смыслов должна быть изменена, Таня, да? на отдачу. А значит, сознанием надо будет сделать что-то, то есть прежде всего убрать страх отдавать потому что это первично, но ну и конечно извлечь из головы модуль, который говорить тебе, что ты не имеешь права отдавать себя, твоя задача только оборона. Uh -huh. да? Этот модуль, он есть в голове, он поддерживает все твои страхи на эту тему, он должен быть убран, должен быть изгнан, будем это делать. А вот мы с вами только прикоснулись, прикоснулись к слепку, к маске своего, своего собственного будхиального тела, причем это еще не оно. Это лишь те одежки, которые оно носит. А насколько оно соответствует этим одежкам? В какой-то степени у кого-то смысл смыслов, как одежка, соответствует истинному будхиальному телу. Для кого-то является чистой маской, скрывающей бог знает что. Но мы с вами эту масочку начали потихонечку размачивать, мы начали ее потихонечку снимать. А вывод на настоящем этапе, который мы с вами должны сделать следующий. Жизнь человека будет абсолютно успешной и без внутренних конфликтов только в том случае, если первое, смысл его существования соответствует намерению его сути, то есть отдавать или получать психотипу и энергообмену. Если проявленный смысл, который вы осознаете, в соответствии с вашей природной сути, то ваше движение по жизни будет здоровым и без конфликтов. Будете ли вы удовлетворены тем, что происходит или нет, это вопрос следующий. Сейчас пока мы говорим о самом факте успешности. Второе. Жизнь человека будет достаточно эффективной и в результате, если смысл смыслов, то есть смысл системы его, позволяет в структуре Я-Есмь, то есть душе, развиваться. А что это такое? Это влиять своей волей на систему сознания, на все тонкие тела. Таким образом, что сознание оно постоянно получает некую прибавку некую прибавку за счет воздействия души. Эта прибавка требует куда-то себя деть. Соответственно, никакого выхода у вас не останется, кроме как это дополнительную скажем так, силу сознания выразить в виде следа. Вы будете их оставлять, потому что у вас не будет другой потребности, кроме как оставлять следы в этом мире. И в тот момент, когда начнется очередная ревизия ваших результатов, вам и не придется разрывать свою душу, потому что вы уже наставляли такое количество следов, что на несколько жизней хватит. Понятно объяснил? А это возможно только в том случае, если осознание смысла существования, здесь уже речь идет об осознании, осознание смысла смысла, которые вы себе проговорили, Структуру я заставляет не замыкаться в точку, а наоборот расширяться, раскрываться. Таким образом, для того, чтобы ваша жизнь была эффективной и будхиальное тело вело вас по жизни, буквально как бульдозер перла, необходимо выполнение двух этих простых правил. соответствие психотипу с энергообменом и я должно постоянно доминировать в сознании. Сделать и то, и другое, просто прописать в своей системе будхиального тела на самом деле несложно. Мы с вами пойдем пошагово, механистически и магически мы с вами впишем необходимые алгоритмы в наше сознание, но ни на одну минуту не забываем сейчас, что мы с вами учимся, а учеба нужна прежде всего для того, чтобы вы могли. И учеба возможна, прошу прощения, не так сформулировала, учеба возможна лишь только в том случае, если вы точно осознаете каждый шаг своего действия. Если вы с закрытыми глазами идете, это уже не учеба, это называется колдовство. Я могу вам как бы за, за, за, за три дня дать всю информацию, четыре медитации провести, вложить в вашу голову совершенно другой будхиал, и вы пойдете радостные, жить дальше, да? но вы не будете понимать, что именно делается и как это впоследствии делать самостоятельно. Моя задача научить вас этому действию самостоятельно, поэтому каждый шаг мы с вами будем делать совершенно осознанно, вы должны понимать, что вы делаете. Поэтому пойдем медленно, как я вам говорила вчера, пойдем пошагово, пойдем нелогично с точки зрения ментала, но эффективно с точки зрения будхиала.